бедность рано или поздно внешняя бедность исчезнет. Теперь в нашем мире достаточно развита технология, чтобы исчезла бедность и возникнет настоящие проблемы. Действительно бедны те люди, которые никогда не знают любви. вся земля полна этих бедных людей, голодающих людей. Рано или поздно внешняя бедность исчезнет. Теперь в нашем мире достаточно развита технология, чтобы исчезла бедность. И возникнет настоящая проблема. Настоящей проблемой будет внутренняя бедность. Тут не поможет никакая технология. Мы способны накормить людей, но кто накормит дух? Наука этого не может. Необходимо нечто другое, то, что я называю религией. Наука сделала свою работу. Только теперь в мир может войти истинная религия. До сих пор религия была своего рода неформальным явлением. Изредка является Будда, Иисус, Кришна. Это исключительные люди. Они не представляют человечество. Они только возвещают возможность будущего. Но это будущее становится ближе. Когда наука раскроет потенциальные силы материи и будут удовлетворены физические потребности человеческих существ, у них будет крыша над головой, достаточно пищи, достаточно образования – Тогда впервые вы увидите, что необходима новая пища. Этой пищей будет любовь. Ее не может предоставить наука. Сделать это может только религия. Религия – наука любви.